Зря. С открытой душой народа, согласие и дружим живут, под правильным солнцем свободы, наш шаг покоролит все А мы, благодарные дети и предков завета вернули, неведомы во всем свете чудесами нашей страны. Итак, спасибо большое. Это у нас был. Будет следующий вопрос следующий жюри скажите пожалуйста вот я посмотрела у вас на презентации да они э, разы на казахстанском да поэтому А мы продолжаем свое путешествие.